Мы находимся в отделе продаж Мирас. И здесь я сейчас на макете покажу вам, что же можно взять еще в их новом проекте, который называется Мирас Дейзен Quarter. И я снимал про него вам видео, ходил там на месте, показывал район, снимал потом несколько сториз с места событий, когда был лаунч, то есть запуск его в продажу. Стартовала пока что первая очередь. Две башни были распроданы просто за полтора часа. За полтора часа, Еще ждет старт через месяц примерно следующей башни. Об этом я вам сейчас расскажу. Более подробно презентую проект на макете. Кроме того, у Мирасы есть еще горячие проекты, в которых есть актуальные предложения. Например, их самый-самый топовый проект и самый популярный среди русских, кстати говоря. Это проект МДЛ Мадина Jumeir Living, около известного всем символа Дубая, вот этого вот. Паруса Бурж Аляраб. Шаг в доступности от пляжа. Находится вот этот вот комплекс, преимущественно в арабском стиле. Шикарная, уникальная комьюнити со своими парками на территории. Про это тоже расскажу. Там сейчас есть ван bedroom Коротко упомянем проект Централ Парк. Я тоже его освещал у себя на канале. Все ссылки на обзоры проектов раз будут в описании под этим видео. Они все часть актуальны. Например, в Централ Парке еще есть вариант взять крупную площадь. Здесь есть трешка. Вот прям в этом корпусе, посмотрите, здесь можно взять 3-бэдром апартамент. еще для себя, для жизни брать, в самом центре, напротив даунтауна, в, вот здесь вот в этой пешеходной прекрасной зоне, это уже для себя, но в основном проектами раз тем горячи и потому так быстро раскупают все, вот еще до старта очередь там тысячи заявок подают на какие-то несчастные 200 квартир, чтобы успеть. Почему так происходит? Потому что этот проект берут, эти э, проекты застройщиками раз берут для флиппинга. Это так называемые такие быстрые инвестиции, когда вы что-то купили на прелаунче, вот на самом старте от застройщика и можете выставлять на продажу, внеся, э, ну, буквально там, первые какие-то платежи заплатив, и через полгода выставить на продажу. И за счет того, что внесли первоначальный взнос, там, ну, который меньше половины стоимости квартиры, сделали относительно небольшую наценку, процентов 20 от стоимости квартиры, что будет нормальный э, показатель рынка, и перепродали, спустя несколько месяцев зафиксировали свою прибыль. И, начиная ну, как бы, относительно стартового капитала, вы можете сделать легко X2. Но годовой доход от такого рода инвестиций, он как бы, превышает 100% годовых за счет того, что вы в год можете в два раза войти. Все это, понятно, зависит от конкретной рыночной ситуации, от того, насколько удачный юнит вы смогли взять. Но в целом, каждый проект Мираса беспроигрышный. И каждый юнит, какой бы вы ни взяли юнит здесь, например, в Дезинквартере, вот в этой новой башне, которая будет стартовать, какой бы вы ни взяли юнит, вы на нем точно заработаете. Это будет 30% доходности, или это будет 100% доходности, или может быть больше. Повторюсь, зависит от многих факторов, но как бы, все, весь рынок знает, что сюда бери все, что сможешь взять, и ты точно выиграешь на этом. Почему так происходит? Я скажу кратко. Потому что Мирас – это один из государственных застройщиков в Он э, позицию номер два занимает после Ямара. Э, и есть такая фишка, как государственное регулирование цен. То есть, Дубай сдерживает рост цен. Ну, то есть, как бы год 2022 он был очень бурный, после пандемии как бы, приток сюда пошел из жителей, и инвесторов всех да, в Дубай. Но ну, очевидно, что после пандемии должен быть резкий скачок цен Но этого не произошло за счет в том числе сдерживания ну, То есть не дают государственным застройщикам новый проект выставить там, на 30% дороже, чем предыдущий Или там, на 50% Они каждую новую очередь строительства повышают всего лишь там, на 4% Им каждый новый лаунч разрешает повышать цены не более чем на 4% ну, там, В привязке к цене квадратного фута там свои формулы ценообразования есть, но, тем не менее, это сдержанный рост. И поэтому так сложилось, что э, ценники на их э, проекты оказались заниженными, то есть рынок уже ушел вперед обогнал их. Э, плюс к тому, стопроцентная надежность этого застройщика государственной компании, плюс к тому, они э, как мастер-застройщик Разрабатывают целиком микрорайоны Насыпают свои острова Делают ну, огромные локации Со всей своей инфраструктурой Это не точечная застройка Вот эти все факторы А, и еще, конечно же, из всех крупных застройщиков Самых ключевых мираз Он дает самое высокое качество дизайна и строительства Ну, то есть Ямар, например, меньше загоняется По поводу интерьеров по поводу там, меблировки Там очень все простенько А Miras реально заморачивается У них очень классные, проработанные с точки зрения Дизайна, стилистики проекта ну, вот в частности Новый запуск uh, Dizzin Quarter это доказал Ну тут, если честно, немножко на любителя интерьера, я про это сейчас скажу uh, Не в таком, ну, каком-то арт-стиль сделанная, выполненная, вы можете посмотреть, здесь будут вставки в монтаже, также можете запросить у меня маркетинговые материалы, брошюру, я вам все скину. Вообще, если вы заинтересовались, пишите мне сразу, не откладывайте, лучше всего пишите на WhatsApp, там я отвечаю быстрее всего, я вам скину информацию по проектам, скину актуальные предложения, расскажу, как мы сможем с вами все зайти и как конкретно для вас заработать и выгодно вложить ваши деньги. Ну что же, теперь вы поняли, почему такой ажиотаж здесь, да, и почему каждый проект просто как семечки расходятся, я даже не особо понимаю, зачем они заморачиваются изготовлением макетов, Ну потому что до лаунча их, их нету, он выставляется на полтора часа в день запуска, и все, и теперь он почти никому не нужен. Но все же, все же, если вы работаете через хорошего брокера, который знает схемы, знает, как это делается, вы можете успеть себе взять, суметь взять квартиру в том числе в таких ажиотажных проектах. Ну что, интересно? Ну что, смотрим тогда более детально про проект Дизенквартуру. Первая линия канала Дубай Крик – это тот самый канал, который идет в ну, бизнес-бэй, и дальше в вглубь он продолжается. И здесь идет прогулочная набережная, здесь нет своих пляжей, здесь дальше начинается заповедная зона. Там в сторону, канала, в сторону района Дубая-Крик-Харбор гнездятся, плодятся фламинго. В общем, там красота, много зелени естественной. И вот на это все будет вид с вами, с, у вас. И прогулочная набережная с кучей вот это всякой движухи, ну, там, с детьми поиграть, погулять. Вот это все здесь есть, очень современные, сделанные пространство для жизни. Я там, кстати, ходил, показывал частично, вы можете посмотреть мой обзор, ссылочка будет здесь, вот тут вот, да, вот тут вот прям и в описании. А, вот эти существующие корпуса представляют из себя большой-большой офисный центр, офисный выставочный а, Он именно дизайнерский, этот эм, кластер. То есть там представлены какие-то компании, кто занимается дизайном интерьера, дизайном одежды. В общем, там все очень. Современно, стильно Но это чисто офисное пространство. Там огромная парковка прилегает Здесь она далеко, целиком не показана Можешь сюда приехать, посетить Там шоу-румы какие-то, выставочные павильоны И там офисы Но вот эта вся часть Уже получается этот участок Разрабатывается под застройку Мирасом И здесь располагается комплекс Дезинквартур, состоящий из трех башен Со своими всеми фасилити внутри. И вот эти корпуса как бы про них пока говорить нечего. Это, я так понимаю, тоже будут какие-то общественные пространства. В общем, здесь в ничего нет. Здесь только вот эти три башни, из которых две раз продано, И одна еще вам предстоит получить шанс ее купить. Значит, вот отсюда с той стороны приходит дорога, и такая развязочка здесь удобно рядом дорога приходит прямо от даунтауна э, от бурш халифа до да, бурш халифа здесь нельзя две минуты езды просто буквально а пешком конечно не дойдете потому что в Дубай большие расстояния большие крупные дорожные развязки и, естественно это не пешеходная доступность но это прям непосредственная близость то есть локация она такая горячая ну вот сравнимая кстати с сетеволком ну то есть наподобие но там еще есть водичка то есть на сетеволке например нет ни воды ни пляжа, ни доступа к ним вокруг такие старые виллы а здесь пожалуйста классные виды и э, все-таки близость воды она решает. Тем более это не какая-то искусственная лагуна, э, не какой-то бассейн, а это ну, прям реальная вода, морская вода, то есть от нее такой рыбкой пахнет иногда. То есть ну как бы это свежо, это приятно, а тут такой ветерок дует с таким легким близом. Хотя э, ну, как бы морского пляжа, морского пляжа поблизости нет. То есть этот район, он приятен для жизни, удобен для жизни, интересен под сдачу. Вот смотрите, все эти люди, которые вот сюда приезжают на машинах, на большую парковку, им негде жить. Здесь персонал, целая куча, которые здесь работает, причем высокооплачиваемого, то есть вот этих вот фэшн, индустрия, да. Ну, им негде жить, они с удовольствием поселятся и снимут у вас здесь квартиру. И, в этом, и здесь нет конкуренции, здесь нет ничего вокруг больше жилого. Да, конечно, будет еще что-то строиться, но здесь, в принципе, и пространства сильно нету. То есть, в непосредственной близости больше точно ничего не построится. Естественно, Дубай сейчас разрастается, вот напротив этого района, вглубь, там район Эмбер мухаммед Бен Рашид Сити. Это там, где Шоба Хартлан, где Азизи Ривьера, это все дальше, что вглубь, после развязки, после шоссе, после лэпки. Как бы если вам кто-то рассказывал, что те районы близкие к центру, то вот это в 10 раз ближе, как бы, да, то есть это вот вообще вне конкуренции. Вот в чем, как блокация бы, цена. Дальше наполнение. Достаточно стандартное уже по Дубаю, да, то есть тут куча всякой развлекухи, озеленения, фонтаны, ну, в бассейны, там несколько штук, паркинг, естественно, встроенный. Можем вот более подробно посмотреть на этом макете, на более укрупненном Повторюсь, что Мираз, он очень тщательно подходит к проработке своих проектов да. Ну, то есть, по сравнению с другими компаниями-застройщиками Особенно, по с государственными компаниями, с Нахилом, с Имаром, То Мираз из них топчик с точки зрения проработки и наполнения Вот я комментировать сильно не буду, вы можете сами видеть Вот и еще, просто, чтобы вы понимали, чтобы вы знали Вот если тут круги нарисованы, значит тут круги и будут с подсветочкой. Если здесь навесик вот такой вот э, показан, значит он такой и будет, полупрозрачный, вот с такими же прям вот полосочками и с таким же узорчиком. Вот в этом плане дубайцы все делают ровно так, как они спроектировали. Если здесь показано вот именно такой формы клумба, и вот здесь видно, что вода будет, водичка такая, водопадики, значит будет сделано все в точности точно так же. Поэтому, когда вы видите этот макет, тщательно, детально проработанный макет, вот это все, все равно, что вы летаете на вертолете вокруг своего комплекса, вокруг того, в который вкладываете деньги. Это ценно. Значит, что касается конкретно вот этой башни, да, давайте, давайте начнем с того, что вот эти две башни проданы, Tower A и Tower C. Я сумел урвать своему клиенту вот здесь, в Tower C, квартиру, вот здесь хорошую угловую однушку с боковыми видами на Дубай Крик Вот здесь вот будут прямые виды на как раз такие павильоны Очень красивые, там с просветочкой, там пешеходные зоны Там не будет шума никакого Дорога, вот этот очень узенький проезд вдоль этих домов плюс, плюс еще отгорожен широкой территорией, там заезд в подземный паркинг Сам дом малоэтажный Здесь нету движухи сильно, он более такой элитный считается Вот здесь мы урвали квартиру, угловую, повторюсь, однушку, в этом увеличенной площади Взяли за 2 миллиона с копейками. 2, 0, 0, там что-то там. Это очень хороший прайс, учитывая, что ну, как бы и вид еще такой неплохой. Вот в эту сторону, бы, например, было бы хуже. Она посмотрела бы в стену соседнего дома. Примерно такие же цены будут и в этой башне. То есть стартовый прайс там будет примерно миллион 800 000. И сейчас, что самое главное, уже сейчас нужно подавать заявки. Еще не открыт прием общих официальных заявок, но вы можете через меня вынести expression of interest. Я вам это гарантирую, то есть вы можете со мной связаться, вниз, скинуть свои данные, мы можем с вами заполнить форму, букинг, и дальше я вам проговорю процедуру, как это будет происходить, и точно так же у вас есть шанс взять одну из квартир, может быть, даже более видовые возьмем, потому что здесь, конечно, все будет зависеть только от вида. Вот в этой башне ценность и как бы ликвидность ваших инвестиций будет зависеть только от вида. Потому что вот на эту сторону будет на что смотреть, туда будет уже пустыни, новые районы, там Шоба-Хатланд, там еще Лепка, там местами будет мозолить глаза, а в противоположную сторону, если у вас вот здесь будет квартира, то у вас будет шикарный вид на Бурж-Халифу, на канал и на все остальное. То есть, разница на лицо а цен, цены тоже будут отличаться на старте. То есть, конечно же, там видовые квартиры дороже, чем не видовые но там не настолько будет критичный разброс цен, чтобы, как бы, чтобы на этом экономить. То есть нужно, естественно, брать и стремиться взять что-то более видовое. Итак, друзья, кому это интересно? Кто хочет беспроигрышную инвестицию взять себе для возможности быстрой перепродажи, для флиппинга? Вот это оно. Вот сюда можно заходить. И это единственное, что сейчас планируется, планируется запуск у, у раз Пишите мне, не откладывая, потому что время платит быстро. Кто раньше вносит expression of interest, тот более первым получает возможность доступа к юнитам. И еще немаловажный момент. У нас могут вылезти консолейшны. Периодически всплывают консолейшны. Кстати, вот на этой неделе как раз э, будут про проходить оплаты по первым башням. Те, кто забронировал себе, вот в течение недели они вне должны внести первоначальный э, взнос. Ну и так складывается жизнь, что не все его вносят. Ну, как бы процентов. 10, может быть, 20 людей по разным причинам там передумали с деньгами, не сослось, там, и еще что-то не вносят первоначальный взнос, там, теряю свой букинг первоначальный, вот эти вот там 37 тысяч дирхам. И у вас есть шанс схватить такой cancelation, он будет как раз к нам в рассылке поступать. Как правило, все улетает, кто перестал того этапки. То есть, чтобы претендовать на cancelation, вы должны скинуть мне паспорт и скинуть мне 37 тысяч дирхам там, конечно чтобы они у меня были, и чтобы я в любой момент мог для вас забронировать. У меня есть необходимые выходы туда, чтобы все это быстро сделать. Друзья, главное, ваш интерес, ну, если хочется, поучаствовать, пишите. И сейчас в конце очень коротко скажу, что еще можно взять вот здесь в проекте MGL, Madina Jumela Living. Что за тяга все аббревиатурами называть, я не знаю. И слово ⁇ Джумейра ⁇ тоже заметили везде, почти в Дубае. Это комплекс самый известный Мирасовский. Он просто знаковый. Здесь, наверное, 70 или 80% покупателей русских. А, хотя стиль построек, видите, арабский преимущественно. Не всем нравится такая стилистика. Зато всем нравится локация. Пожалуйста, Буршаль араб. Ну, вот прям понты прям все вот наружи. Я живу где? Около кораблика. Вот это Буршаль араб. Хотя, ну, как бы, внутри там уже говорят, что не так все свежо сделано. Но, как бы, как символ он... Прям продолжает быть топ номер один. Плюс в отличие от Буржальи, здесь прям пляж, плюс рядом э, Дубай Марина, прям рукой подать, прям на трамвайчике можно проехаться. Самые элитные, шикарные отели вот здесь начинаются на первой линии вот с этими вот озерами огромными. То есть вот весь просто жир, вот прям лакшери полнейший, это здесь. Здесь берут люди квартиры для совершенно разных целей. Кто-то там перепродает, но очень, но здесь большинство для себя оставляют, кстати на перспективу кто-то, кто-то сдавать будет, кто-то потом перепродаст, но вот здесь как бы люди для любой, ц... вот такие проекты, вот как этот, подходят для любой цели инвестирования, для любой цели покупки. Посмотрите теперь вот сюда. Это кластер под названием Джумана. Это самый новый, самый последний кластер, вот, который недавно стартовал. Он также был распродан в считанные часы, но за счет того, что здесь не маленький объем, видите, здесь целых 8 корпусов. Кое-что еще осталось, и кое-что можно взять. Ну, например, прямо сейчас в сток выпала Constellation One Bedroom на первом этаже с террасой увеличенной площади. Там одна только терраса квадратов, наверное, 30, если не больше. И стоимость 2 миллиона 500 тысяч дирхам. То есть уже не маленькая. Такие юниты с террасами очень ценятся. Они выходят во внутренний двор. Есть возможность еще взять другие канцеляшны. Более крупной площади проще взять, потому что ну, на них меньше вот этого спекулятивного спроса. Все-таки под перепродажи берут чаще всего one bedroom. Поэтому и на них как бы ажиотажи больше для себя. Если проще взять, я вам найду какой-то классный выгодный юнит, двушку или трешку. И обратите внимание, посреди вот этой арабской застройки, вот это такой уголок модерна, назовем это так, плюс этот кластер, он утоплен относительно вот этого внешних каких-то раздражителей, то есть вот эта дорога, -то, которая проходит там, от нее ни, ни капельки шума не будет доходить сюда. То есть здесь вы будете окружены комьюнити, таким зеленым комьюнити, доступ здесь будет закрыт, то есть во внешний кластер там доступ открыт снаружи, потому что там коммерция на первых этажах. Здесь никакой коммерции не будет, сюда доступ будет непрошенным гостям закрыт. Еще плюс в том, что здесь будет полностью подземный паркинг, видите, заезд, и двор без машин, вы можете прогуливаться между домами, здесь нет никаких лестниц, никаких перепадов, то есть в отличие, например, от первых вот этих кластеров, здесь паркинг сделан вот такой надземный, на нем сооружены дворы, зелени здесь меньше по факту, потому что там труднее высаживать, и э, вам перемещаться по лестницам везде приходится, сложные такие входы-выходы, это был недочет, но... Отчасти это продиктовано все-таки, я так понимаю, близостью к береговой линии, что здесь э, заглубить парковку было сложно. Или это уже мои фантазии. Ну, факт остается на лицо, то есть здесь парковку сделали неудобной. А уже более глубокий кластер, вот, начиная отсюда, и в частности, вот, наш с вами Джумана, он э, более такой ну, удобный с точки зрения организации пространства дворов. Э, вы можете сейчас его приобрести через меня. Поэтому, если кому нужен МДЖР, Мадина пишите мне, пишите обязательно. <Свистит> ну и здесь в Централ-Парке только очень крупные юниты остались вот в этом корпусе. Три-бедрум-апартмент. Это вот для вашей семейной жизни в центре Дубая с детьми, рядом с бурдж Халиф. Вот если нужно вам перебираться. То можно рассмотреть и этот тоже комплекс. Итак, друзья, обзор получился длинным, но я надеюсь, что содержательным и полезным для вас. Напишите, что вы почерпнули для себя. Насколько вам понравилось, поставьте лайк. Если до сюда досмотрели, то лайк точно с вас, потому что вам точно понравилось. С вами был Даниил про Дубай. Всем пока!